О том, что КАМАЗ силами своего дочернего предприятия строит электромобиль, мы рассказывали неоднократно, хотя подробностей о ходе проекта по-прежнему крайне мало. Сейчас акционерное общество КАМА представило логотип бренда «Атом», под которым планирует выпускать электромобили. Черный символ в сине-зеленой окружности очевидно напоминает букву А и указывающую вверх стрелку. Однако заложенный создателями смысловой пласт намного шире. Это олицетворение и цифровой сущности современного автомобиля, и искусственного интеллекта, и социально-цифрового пространства, причем приведенный список далеко не полный было что-то про глубину и разнообразие нового HMI-опыта, что бы это ни значило. Какой будет продукция АО «Кама» на практике, доподлинно пока неизвестно, поэтому вынуждены показать первый заднеприводный прототип КАМА-1, созданный питерским политехом и впоследствии отвергнутый. Реальная машина должна быть крупнее, с колесной базой около двух с половиной метров и общей длиной без четверти 4 метра. Дизайн, по слухам, проектировала некая итальянская фирма. А вот переднеприводное шасси с моторами от 95 до 130 сил и запасом хода до 500 километров челнинцы делают своими силами. Первые функциональные прототипы обещают выкатить во второй половине следующего года. Похожей новостью выступила старинная и в прошлом легендарная итальянская марка Лянчи. Последние десятилетия она увидала, балансируя на грани закрытия с несколькими неубедительными попытками возрождения. Но концерн Сталантис решил Лянчу не ликвидировать и показал новую эмблему, которую, впрочем, вернее было бы назвать обновленной. Все ключевые элементы, щит, копье и круг в середине остались на месте. Такую компоновку эмблемы Лянчия сохраняет с 29 -го года, хотя сама компания еще старше и продержалась уже почти 120 лет. Сейчас марка выпускает одну единственную модель Y, причем продает только в Италии. Но с 24 -го года займется электрическим транспортом и до конца десятилетия представит три новых модели. Для пущей убедительности нам показали еще и очень странный концепт с не менее странным названием ра Zera, в котором зашифрованы слова чистый и радикальный. Видимо, они должны стать основой философии обновленной лянчии. Естественно, превращать в автомобиль эту скульптуру не будут, однако изящные формы арт-объекта дают надежду, что грядущие электрокары лянчия будут довольно стильными.